Всем зимы, с вами Винтер, вы попали на очередной выпуск шоу! Итак, первый мод на, наш, э, на сегодня это вот такой вот мод, с помощью которого мы можем рисовать уголки. Собственно, это прикольно. Например, вот такой вот уголок. Вау. Я заранее тестировал этот мод. У них проблемы с коллизией. Их куда-то притягивает постоянно. Но в целом мод просто великолепный. Следующий на очереди у нас... болсит. Вот такая вот штука. А, ее надо вот... Размещать на стену, вот так вот. Два часа верчения спустя. Размещу вот так вот на стену. И как им управлять, вопрос. Шарообразное сиденье в описании написано. Ну, хотя бы это пояснили. Работать неизвестно как. Давайте попробуем кнопочки. Возможно, надо покрасить в какой-нибудь цвет. например, буду использовать цветовую гамбу гамму из интеллигентия. она хочет работать мой вердикт мод не очень итак следующий на очереди у нас бактерия мод я его тоже тестировал моя самая любимая бактерия это красная она очень быстро все живет поставлю пару бак бактерий буквально и как вам? Итак, я ненадолго отошел, потому что пришел сейчас папа. Просил быть потише из-за съемки. Да, быстро все съедает эта бактерия. Очень прикольная. Итак, следующим на очереди у нас будет мод под названием Jetpack. Я его тоже тестировал. Я все эти моды тестировал. И на левую кнопку мыши лететь. Направление с помощью мышки не сильно-то неудобно, но прикольно. Вот такая вот штукенция. Итак, следующий на очереди у нас вот такой вот телепортер. Первый раз вот эту вот модельку красивенькую я увидел в анимации, как персонаж удаленно поднимает и опускает подъемник. Но тут это реализовано в виде телепортера. И работает он без багов. В общем... Вот так вот. Неплохая штука, советую. Следующим на очереди у нас пойдет мод на холст. Сейчас я вам покажу. Для этого мне надо сменить какой-то цвет на кью, как и в обычном скраб механике. Давайте на оранжевый. Так. Так. Ну, что Даже Даже Переел риса. Давайте еще по, по сделаем. Делаем. Я за холст вышел. иман ты толстый. Эй, толстый. Трун, -ду -ду трун трун трун А, тут еще можно поменять форму. Круг, например. Вот такого. Вот, 64 на 64 пи прикольно всем советую прикольный мод можно нарисовать что-нибудь если вы делаете РП то можно сделать доску для учителей. правда вот этот как-то не очень ну ладно итак на этом моды у нас заканчиваются но остались еще постройки вот такие вот вот такой вот секондомер. Запускаем. Хм. Работает. Работает. Без проблем. Блин, вот это тут мигает неприятно. Ну, кстати, прикольно работает. Я эту постройку тестил. Очень крутая. Мне понравилось. 327 логических заборов, 4 кнопочки. Следующий на очереди. Вот такой локомотив. Итак. Залезем. Он просто гигантский. Первое что из минусов. То что слишком мало места внутри. Тут просто ходить невозможно. Итак, сядем. Это не водительское кресло. Да. Это вперед получается. А это у нас... А это мы можем включить. Получается четверочка вперед. Троечка надо. Тверочка вперед, тверочка назад. Прикольно, прикольно. Потом буду у себя использовать. А, и заглушить надо еще вот это вот чудо. Техники. Что ж. Неплохо. Локомотив. Н неплохой, грубо говоря. А внутри-то пусто. Как у меня в башке. Так, следующим на очереди будет вот это вот. Моё описание будет лишним. Тут есть дверь. Что? Я поднимаюсь в молотке. У -у -у -у! Так это прикольно! Ребят, это вообще зачет! Тут несколько этажей молотка прям. Вау! По-моему, он падает немножечко. Если такую штуку приварить в выживании, тут можно было бы целую базу построить. падает, а ну падай, падает, падает, падает, помогите, оно падает, ай, больно в ноге, ну тут комментарии реально излишние, это великолепно, следующим на очереди будет являться трамвайчик, почему бы нет? Собственно... Нет. Расблокирую двери и открою. Вс ⁇ Я читал инструкцию, ребята. Я не такой уж ты и чайник. Э... М -м -м -м. ладно. А, типа звомочек открыть двери закрыть двери. Есть яиц. на троечка непонятно что давайте разберемся мне эта постройка понравилась он еще и гармошка М -м -м. сложно сейчас закрою двери это круто ребята реально по моему это прекрасно просто прекрасно я похлопаю автор гений следующий на очереди вот такая вот вот такой вот скорпион написано в названии так летать. У меня аж звук от этой штуки крашится. А она, тут есть Вроде бы, но это тангаш. Блин! Не, это слишком сложно для меня. Но если вы что-то поймете, то я вам похлопаю. Наконец, моя построечка это проигрыватель. Причем у него есть даже карта музыкой. Нажимаем на кнопочку. Все, карта заправляется внутрь. Итак, сейчас вы послушайте. Строечка получилась. Итак, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.